Кстати, а перед тем, как перейти к характеристикам, показаниям, и я вам расскажу о сервисе Letyshops, кто нам только что присоединился, в предыдущих роликах я уже рассказывал об этом сервисе, он мне очень понравился. Ну, давайте посмотрим промо-ролик. Хватит переплачивать за покупки! Letyshops.ru – это кэшбэк-сервис, который возвращает до 30% стоимости покупки и доставки. В обычных магазинах скидки маленькие.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 сразу 30 процентов плюсом делать кэшбэк у магазина вот ну я лично коплю я не вывожу денежки у меня вот 1644 рубля и приближаюсь к статусу сильвер когда у меня будет серебряный статус я буду получать 20 процентов кэшбэка магазина вот у нас заказы и финансы я вам сейчас покажу вверху есть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 Соответственно, заходим на сайт pyr.ru, включаем наше расширение, активировать кэшбэк. Видим, кэшбэк активирован, значок в этих шопа теперь зеленый, а не красный.